Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Манацков, я адвокат и заведующий филиалом «ДИКИ» Ростовской областной коллегии адвокатов. Как известно подписчикам, канал мой достаточно молодой, только относительно недавно я стал выкладывать видео. Естественно, в целях продвижения канала стал интересоваться содержанием роликов других авторов аналогичной тематики. Могу сказать, что ранее видео на правовые темы не смотрел вообще. Формат Ютуба накладывает определенную специфику на содержание информации в большей мере направленной на широкие массы. В силу же наличия у меня юридического образования, достаточно большого опыта работы как в государственных органах, так и в адвокатуре, мнение других юристов в ютубе было мне мало интересно. Гораздо больше информации можно почерпнуть из других источников. Но сейчас не об этом, просматривая видео других авторов, я в очередной раз убедился, что контент на ютубе, как и в целом в интернете процентов на 80 состоит из шлака. Поясню, что в числе другой информации отношу к таковой большое количество роликов различных недоюристов и недожурналистов. В своих видео, заручившись распечатками различных инструкций, они изображают борьбу с несправедливостью, коррупцией и другими недугами отечественной правовой сферы. Причем их так называемая борьба заключается лишь в препирательстве с рядовыми сотрудниками правоохранительных, государственных или муниципальных органов. В своей деятельности, в большинстве своем направленной на создание хайпа и наборе подписчиков, такие деятели игнорируют общепринятые правила поведения и существования людей в обществе, забывая при этом о том, что далеко не все сферы жизни можно нормировать. А существующие нормы подлежат применению в соответствии с текущей ситуацией. Однако удивляет не это. Удивляет отношение зрителей к таким роликам. Могу допустить, что основная часть таких зрителей – подросткового возраста, соответствующим поискам себя и войной со всем миром. Но попадаются и достаточно взрослые персонажи. К чему я это все? Да к тому, что посмотреть и радостно похлопать в ладоши очередному якобы триумфу любимого блогера над сотрудником полиции – это одно, совершенно же другое пытаться повторить, увиденное на практике. Далеко не всегда сотрудники полиции будут столь лояльны. Якобы победы таких блогеров связаны далеко не с их грамотностью и эрудированностью. В большинстве случаев сотрудники полиции знают и умеют значительно больше таких авторов. Просто любой адекватный человек, в том числе и сотрудник полиции, постарается избежать конфликта с минимальными для себя потерями, в том числе отпустить такого блаженного, продолжить изучать инструкции и декларативные нормы нашей Конституции. Однако в силу различных обстоятельств сотрудник полиции также может встать в позу, и тогда такой экспериментатор получит по полной все прелести правоохранительной системы. Необходимо заметить, что большинство роликов подобных борцов, оканчивается выполнением законных требований сотрудников полиции. В итоге они предъявляют документы, привлекаются к уголовной административной ответственности. При этом необходимо учитывать, что на рядовое мероприятие, которое при обычных обстоятельствах заняло бы считанные минуты, подобные авторы затрачивают в лучшем случае часы. Более того, если сотрудник полиции примет правила игры, не исключен вариант, что мнимый Правда, искатель будет привлечен к значительно более строгой ответственности. В силу своего рода деятельности, мне известны такие случаи. В качестве примера могу привести следующую ситуацию. Водитель был остановлен за превышение скоростного режима. При общении с инспектором ДПС, он стал изображать из себя корифея законов и подзаконных актов, а также топового блогера. Стал требовать обосновать причину остановки, отказался выйти из автомобиля, требовал обращения на «вы», тыкая при этом инспектору, провоцировал инспектора на конфликт, снимая все происходящее на видеокамеру. Итог – привлечение гражданина к административной ответственности за превышение скорости, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Судом было назначено наказание – два года лишения права управления автомобилем и 15 суток административного ареста. Задержан гражданин был сразу, а автомобиль помещен на штрафстоянку. В вышестоящих судах постановление о привлечении гражданина к административной ответственности оставлено без изменения. Поэтому адекватно оценивайте как содержание указанных роликов, так и сложившуюся ситуацию. Безусловно, свои права нужно знать и требовать их соблюдения. При этом не стоит намеренно обострять ситуацию и устраивать конфликт на ровном месте. С Вами был адвокат Вячеслав Манацков. Смотрите видео на канале, в том числе о том, как правильно общаться с патрульными ППС и инспекторами ДПС. Объективно оценивайте содержание информации в сети, а свои действия согласуйте с существующими правовыми нормами и общепринятыми правилами. Не стоит повторять увиденное на Ютубе в отсутствии адекватной оценки своих прав и способностей. Если у Вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.